В Казанском федеральном университете продолжается работа над вакциной от COVID-19. Важным фактором разработки разработке лекарств является то, что на данный момент имеет достаточный успешный опыт в геномных исследованиях, есть необходимое оборудование и высокопрофессиональные кадры. Как рассказали в лаборатории Института фундаментальной медицины и биологии, на данный момент разработка вакцины идет полным ходом. Однако возникли некоторые трудности. Часть компонентов застряли на таможне, из-за чего ход разработки слегка притормозился. Как только нужные компоненты прибудут в лаборатории, в институте сразу же возобновится работа. Следующим этапом разработки вакцины станет испытание на животных. Ученые планируют перейти к этому этапу на следующей неделе. Однако не так сложно создать вакцину, как пустить ее в массовое производство. По словам Альберта Ризванова, массовое производство и вакцинация ожидается не раньше 2021 года. В Татарстане создается банк плазмы от пациентов, которые ранее переболели COVID-19. У таких пациентов в крови есть антитела, которые могут блокировать вирус. И эту плазму планируется для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19. В Казанском университете мы разработали тест-систему, которая позволяет... Не только определять наличие антител. Для того, чтобы стать донором, нужно иметь диагноз, что ты переболел официально COVID-19. Плюс результаты, например, нашего теста, которые показывают, что у тебя не просто есть антитела, а эти антитела в высокой концентрации. Например, в нашей работе минимальным уровнем антител считалось титр 1 к 160. Мы протестировали 14 потенциальных доноров, из них у 12 были обнаружены эти тела высокой концентрации. Эти пациенты пришли в центр крови, там с помощью специальной процедуры плазмоферез у них забрали только плазму, то есть такая машина, которая, кровь через нее проходит, клетки крови возвращаются обратно пациенту, таким образом он не страдает от обескровливания. А вот плазма заготавливается. Обычно заготавливается примерно 600 мл плазмы. Этого достаточно, чтобы перелить трем тяжело больным пациентам. Нам передали небольшие образцы крови, то есть по одной пробирочке от потенциальных доноров. И мы протестировали уровень антител в крови у этих потенциальных доноров.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 По сути, своей симптоматическая терапия, просто чтобы постараться не дать человеку умереть и помочь организму справиться с инфекцией. А плазма – это, можно сказать, единственный на данный момент специфический лекарственный препарат. Все пациенты хорошо переносят обычно эту процедуру. И ну, наши врачи сказали, что наши пациенты тоже хорошо их перенесли эту процедуру и есть улучшение в их состоянии. При этом не стоит путать плазму крови переболевших COVID-19 с вакциной, которая разрабатывается в Казанском федеральном университете. Плазму вливает уже в больных людей для лечения и улучшения их состояния, тогда как вакцина предназначена для того, чтобы не заболеть в будущем коронавирусной инфекцией. Вакцина, она приводят к образованию антител. То есть человек, который не болел, если он получает вакцину, иммунитет узнает вакцину как будто это было бы, была бы инфекция и вырабатывает защитные антитела. В данной ситуации мы используем естественно выработанные антитела в результате перенесенной ранее инфекции. То есть по механизму действия плазма переболевших и вакцина отчасти чем-то похожи друг на друга. Ну, конечно, там есть и более тонкие научные моменты, но по сути своей с точки зрения действия антител действие такое же, то есть антитела вырабатываются либо после перенесенной инфекции, либо после вакцинации и эти антитела связываются с вирусом, препятствуя его проникновению в клетку человека.